Какие ограничения введены в свете сдерживания распространения нового коронавируса, как долго они будут продолжаться, возможно ли их ужесточение, что можно и что нельзя делать гражданину в период действия ограничений. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, я адвокат и заведующий филиалом «ДИКИ» Ростовской областной коллегии адвокатов. В этом видео я отвечу на названные вопросы, расскажу о мерах, принятых в Ростовской области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 Ситуация с распространением нового типа коронавируса продолжает обостряться. Статистику заразившихся в стране и в мире можно узнать из других источников. Не буду повторяться. Однако, согласно заявленной теме, хочу напомнить. В свете сдерживания распространения нового заболевания указом президента от 25 марта 2020 года дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года были объявлены нерабочими с сохранением работниками заработной платы. Потом указом Президентом Российской Федерации 2 апреля 2020 года нерабочие дни продлены до 30 апреля 2020 года. При этом право принимать соответствующие решения по введению ограничений было предоставлено главам регионов Российской Федерации. Практически одновременно, начиная с 30 марта 2020 года, почти по всем регионам были установлены ограничения различной степени строгости. Естественно, соответствующие меры были приняты и в Ростовской области. В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения нового типа коронавирусной инфекции на территории Ростовской области, в соответствии с федеральным законом от 1999 года о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, распоряжением губернатора Ростовской области No. 60 в редакции 30 марта 2020 года на территории области был установлен ряд ограничений. Ограничения были установлены, но ответственность за их нарушение отсутствовала. Такая ситуация продолжалась недолго. Уже 1 апреля 2020 года были приняты и вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм при угрозе распространения опасного заболевания. Одновременно были приняты изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, ужесточающие ответственность за аналогичные деяния при наличии состава преступления. С полным текстом распоряжения губернатора Ростовской области, номер 60, 27 марта 2020 года, можно ознакомиться по ссылке в описании. Основные же положение следующие. С 28 марта 2020 года и до особого распоряжения на территории Ростовской области были приостановлены проведения спортивных и развлекательных мероприятий, работа всех типов предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Личный прием граждан в органах государственной власти Ростовской области и в органах местного самоуправления. Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах. Работа салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, бань и иных подобных объектов, в которых предусмотрено присутствие гражданина. Оказание стоматологических услуг за исключением экстренных случаев. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. Работа библиотек, оказание гостиничных услуг, работа объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости. Работа букмейкерских контор, тотализаторов и иных пунктов приема ставок. Работа юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. С 28 марта 2020 года и до особого распоряжения граждане обязаны не покидать место проживания. Находиться вне дома разрешается лишь в следующих случаях – обращение за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, уход за неидееспособными и ограниченно дееспособными, за находящимися на иждивении за нуждающимися в постоянном постороннем уходе близкими родственниками в возрасте старше 65 лет и имеющими хронические заболевания, согласно приложению, а также доставку указанным близким родственникам продуктов и товаров первой необходимости, следование к месту работы и обратно, а также перемещение по роду деятельности в случае, если такая деятельность не приостановлена. Следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с распоряжением губернатора. Выгул домашних животных на расстоянии не превышающем 100 метров от места проживания. Вынос отходов до ближайшего места накопления отходов. Указанные ограничения не распространяются на руководителей и работников государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов государственных и муниципальных предприятий и учреждений, депутатов и их помощников, членов избирательных комиссий, волонтеров, работников соответствующих субъектов с непрерывным циклом работы, работников правоохранительных органов и здравоохранения. Указанные лица подтверждают свою принадлежность к соответствующей категории служебным удостоверением или справкой по установленной форме. Причем граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Исключение составляет перемещение на такси. Граждане, прибывающие на территории Российской Федерации из иностранных государств, обязаны сообщать о своем возвращении в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции по номерам телефонов, указанным на экране. При появлении первых респираторных симптомов такие граждане обязаны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому. И соблюдать режим изоляции. Граждане совместно с ними проживающие обязаны обеспечить самоизоляцию на дому. Таковы ограничения, установленные в Ростовской области. Время покажет, насколько строго они будут исполняться. Будут ли ужесточаться? Но уже сейчас разрабатываются механизмы организации пропускной системы. На первоначальном этапе будет введена система пропусков. В дальнейшем прорабатывается возможность использования системы QR-кодов. При ухудшении ситуации власти планируют отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и контактировавших с ними, а также ужесточить ограничения в их контроле. В настоящее же время власти ведут себя достаточно лояльно. К сказанному ранее можно добавить следующее. Магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Зоомагазины, салоны связи, а также аптеки продолжают работать в прежнем режиме. На сегодня никаких изменений в их работе не предусмотрено. Гипермаркеты работают также в прежнем режиме. На общественном транспорте никаких ограничений не предусмотрено. Городской транспорт работает как обычно, включая такси. При этом с 4 апреля 2020 года на территории Ростовской области были приостановлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом в междугородном сообщении. Транспорт, курсирующий в пригородном сообщении, будет работать по Временному расписанию. Пока нет ограничений на поездку на личном автомобиле, в гипермаркет или другой населенный пункт. Правда, непонятно, как добраться до машины, стоящей в гараже или на стоянке, не нарушая при этом распоряжения губернатора. Также нужно учитывать, что при движении вас могут остановить сотрудники полиции, проверить документы и уточнить цель поездки. Заправки обещают работать в прежнем режиме. Несовершеннолетние не могут находиться вне зоны самоизоляции без сопровождения взрослых. При выявлении таких случаев к административной ответственности могут быть привлечены их родители или законные представители. В оплате коммунальных платежей населению сделаны небольшие послабления. С 28 марта 2020 года и до особого распоряжения организациям предоставляющим коммунальные услуги, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим услуги связи запрещено приостановление предоставления услуг при наличии задолженности. Рекомендовано не применять штрафные санкции. При просрочке платежей. Относительно кредитных платежей с дня на день ожидается Федеральный закон о кредитных каникулах, предоставляемых на срок 6 месяцев. В настоящее время законопроект получил одобрение Совета Федерации и ожидает подписи Президентом Российской Федерации. О правовых нормах нового закона я рассказывал в предыдущем видео. Ссылка в описании или по подсказке. Какова же ответственность граждан за нарушение установленных Ограничений. Федеральным законом от 1 апреля 2020 года No. 99 ФЗ внесены изменения в статью 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этим изменениям установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или проведение ограничительных мероприятий. Данные нарушения в соответствии с частью 2 указанной статьи влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В соответствии с частью 3 указанной статьи кодекса, если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, и такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, они влекут наложение административного штрафа. На граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. По мнению многих юристов, в том числе авторов поправок, Действие данной статьи распространяется на инфицированных и предположительно инфицированных граждан, а также членов их семей, находящихся в карантине в соответствии с предписанием врача. Однако в СМИ уже появилась информация, что работающих жителей Ростова-на-Дону начали привлекать к административной ответственности по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Копии протоколов выложены в сети. При этом имеются случаи, когда у нарушителя имела справка от работодателя о том, что предприятия не относятся к перечню закрытых. Но у гражданина не было справки утвержденной формы, которую работодатели должны были оформить в течение суток. О форме справки я рассказывал ранее. Необходимо знать, что протокол об административном правонарушении по статье 6.3 Кодекса могут оформить лишь сотрудники Роспотребнадзора, осуществляющие патрулирование совместно с сотрудниками полиции или Росгвардии. Протокол будет направлен в районный суд по месту совершения правонарушения или по месту жительства. По результатам рассмотрения дела нарушитель будет привлечен к административной ответственности. При этом же опять непонятно, как суды в условиях ограничения деятельности и возможности рассмотрения дел лишь неотложного характера будут рассматривать такие административные дела. О существующих ограничениях я также рассказывал в одном из предыдущих видео. Найти вы можете его на моем канале или по ссылке в описании, или по подсказке. Также глава 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена статьей 20.6.1, устанавливающей административную ответственность за нарушение режима самоизоляции, а именно за неуполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации. Ответственность за указанное правонарушение наступит, если эти действия не попадают под нормы статьи 6.3 кодекса. Другими словами, действие статьи 20.6.1 кодекса распространяется на граждан, у которых отсутствуют медицинские предписания о соблюдении режима самоизоляции. За нарушение такими гражданами установленных ограничений законом предусмотрена административная ответственность. Для граждан это предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Данные нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо совершенные повторно, влекут административную ответственность. Для граждан это штраф в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Протоколы по статье... Уполномочены составляют должностные лица органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень таких лиц утверждается правительством Российской Федерации. Также таким правом на срок до 31 декабря 2020 года наделены должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Перечень утверждается главами администрации субъектов. Повторюсь, но это важно. Если гражданин нарушает постановление санитарного врача о карантине и находится вне дома, это нарушение предусмотрено статьей 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Если же гражданин прогуливается в парке, отдыхает в компании и на природе, другими словами, не соблюдает постановления главы администрации о режиме повышенной готовности и самоизоляции, то это нарушение предусмотрено статьей 20.6.1 Кодекса. При этом указанные действия, совершенные повторно, влекут повышенную административную ответственность. Относительно вопросов о правомерности оформления инспекторами ГИБДД в отношении водителя неких предписаний о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, необходимо понимать следующее. Такие предписания сотрудники полиции имеют право оформлять на основании статьи 13 Федерального закона о полиции, а также в соответствии со статьей 20 Федерального закона об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Такая мера воздействия носит предупредительный, профилактический характер и не влечет наступление каких-либо неблагоприятных последствий. Направлена она на то, чтобы граждане были более законопослушными и дисциплинированными в период пандемии. Необходимо отметить, что 1 апреля 2020 года также вступил в силу федеральный закон номер 100 ФЗ, которым статья 236 Уголовного кодекса изложена в новой редакции. Ужесточено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если оно повлекло массовое заболевание или отравление людей или виновными действиями создана угроза таких последствий. За совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или лишения свободы на 2 года. Если же нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. И в заключение, никто не знает ответов на вопросы, как долго продлятся ограничения и будут ли они ужесточаться, насколько строго будут привлекать к административной или уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Все будет зависеть от эпидемиологической экономической ситуации. При этом не исключен рост преступности на фоне вводимых ограничений. По опыту других стран перспективы совсем не радужные. Поэтому берегите себя и своих близких. По возможности максимально сократите личные контакты и отнесите серьезно к существующей грузии. Не надейтесь, что это очередной фейк или действие мировой закулисы. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.